когда после краха Советского Союза мы долгие годы упорно пытались дружить с Западом, включали режим перезагрузки, совершенно искренне называли наших врагов партнерами. Пытались договариваться, убеждали, настаивали, аргументировали, просили к нам прислушаться и начать уважать наши интересы. Но все напрасно. Нашу доброту упорно принимали за нашу слабость, которой можно безнаказанно пользоваться и наглеть все больше и больше. Улыбаясь нам в глаза, все это время против нас вели настоящую войну, окружали нас военными базами и биолабораториями, внедряли в нашу жизнь чуждые нам смыслы и ценности, целенаправленно финансировали разные фонды и организации, подрывающие наши устои и традиции. Нас долго и планомерно разрушали изнутри. И снаружи. Нам внушали, что мы разные, кто-то настоящий европеец, а кто-то так, не очень. Миллионы и миллионы долларов были потрачены на то, чтобы стравить и поссорить братские народы, тех, кто 80 лет назад плечом к плечу встал против единого врага фашизма. И вот настал момент истины. Нельзя больше терпеть, больше нет сил уговаривать и убеждать. Враг перестал скрывать свое истинное лицо и свои истинные намерения. И мы, наконец, окрепли настолько, что можем дать достойный отпор». И потому в ночь на 24 февраля было принято решение о начале спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Российские вооруженные силы начали операцию по денацификации Украины и освобождению братской земли от нацистских боевиков и фашистов. Да, мы решились на беспрецедентно жесткие шаги. И прекрасно отдавали себе отчет о последствиях, о том, что будет дальше. Но больше ждать и терпеть. Уже было невозможно. Российская спецоперация – это не война против Украины, и тем более против нашего братского народа. С этими людьми, кто бы что ни говорил, мы навсегда одной крови. Это наш ответ на всю ту беспринципную политику Запада, которую не только мы, весь мир наблюдает последние 30 лет. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия. Цветные революции на постсоветском пространстве. Все все видели и понимали, какое зло творится. И весь мир трусливо молчал. Украина стала последней каплей. Сакральная для всего русского мира земля не может и не должна находиться под властью неофашистов, которые грабят и уничтожают православные храмы, жгут русские книги, глумятся над могилами наших дедов и прадедов и стреляют по женщинам и детям Донбасса.